Здравствуйте, уважаемые слушатели! Я продолжаю вести программу своих видео. И на этот раз, судя по тому, что очень многих интересует такой вопрос, как самый обыкновенный кариес, по поводу которого мы приходим в стоматологические клиники, поликлиники, также в различные кабинеты к различным специалистам. Давайте мы с вами немножко разберемся о том, что же такое кариес и как отличить. Хорошо ли вам вылечили, нужно ли вам лечить этот кариес. Кариес ли это вообще или это что-то другое. Как мы относимся к системам различных вот этих вот аппаратных методов тарирования зубов и так далее? Но давайте начнем с самого первого. Итак, что такое кариес? Мы все прекрасно понимаем, что наш зуб состоит из нескольких тканей. Первая ткань это эмаль, вторая ткань это дентин, третья ткань это пульпа. Значит, что такое эмаль? Эмаль это каменная стена, фактически по своей структуре, она и напоминает каменную стену. То есть кирпичи это гидроксиапатиты, а вот этот раствор, который соединяет кирпичи, это все это органическая оболочка, которая вернее, органическая часть, которая соединяет вот эти гидроксиапатиты. То есть, с чего начинается поражение эмаля? С того, что микроорганизм или какой-то другой патогенный, мега, самое, патогенный агент, значит проникает и поражает вот эту вот органическую оболочку, потому что как вы знаете, как, когда легче разрушить каменную стену, естественно растворим вот эти вот соединяющие элементы структуры, которые соединяют кирпичики. Кирпичи могут быть очень прочные и фактически по факту гидроксиапатиты и эмали, они являются самым прочным материалом в мире. Прочнее эмаль, прочнее алмаза. вот, вот это мы уже как бы учили их еще тогда, еще с самых основ первого курса. Мы впитывали это все. Но тогда, когда я поступала в институт, стоматологический факультет считался самым отстойным факультетом. Мы, в общем-то, все бились на лечебку. Как мы говорили, что на лечебке дочки сыночки, на педиатрии, пельмянники и племянницы, на стоматологии все остальные. Но вот сейчас я могу сказать так, что на стоматологию практически не пробиться никому сейчас, потому что, в общем-то, это стало очень прибыльная профессия. Но э, я правильно вот смотрю сейчас, много-много э, э, много очень афер э, вообще и в стоматологии, и не только в стоматологии, в общем-то. У нас сейчас век обмана, век перестройки, век изменений социально-экономического строя. И действительно, действительно, вот я поняла, почему мне сейчас так сложно живется, почему на медицинских сайтах приходится буквально воевать. Я послушала Анну Кирьянову, которая говорила, что вот врача, который, э, который рекомендовал своим... Э, коллегам для того, чтобы у них не было э, у, у пациента крадильной горячки, просто мыть руки, обрабатывать руки перед э, приемом родов, его просто затравили и довели до самоубийства. Вот это вот мне понравилось. И вот сейчас я прослушала, конечно... Совершенно потрясающий канал, где действительно люди, доказательная медицины, люди-психиатры э, взялись за то, чтобы ну, действительно дискредитировать все эти методы. Я как раз вот сейчас вела войну на сайте именно с врачом-психиатром. И вместе с ним, по всей видимости, они там администрируют этот сайт. Потому что там писалось такое, в общем-то, совершенно бредовые какие-то ответы на вопросы. Люди действительно идут с какими-то с какими-то действительными проблемами, как люди не могут найти. Хотя, в принципе, я сейчас сама понимаю, что вот если у меня сейчас возникнет такая проблема, то мне действительно идти некому. Потому что о, хороших врачей осталось очень мало, которые лечат так, как нужно лечить. А очень многие, конечно, скорбились и начинают теперь уже брать деньги, начинают уже вести себя так, как полагает, предполагает определенная сейчас вот эта вот система но система эта паразитическая система к добру не приведет и дай бог чтобы те деньги которые получают все вот эти врачи-рвачи они привели к тому чтобы вот все это сказалось именно на вот эти на тех кто действительно лишал людей здоровья и наши стоматологи итак я хочу рассказать и ввести вас в курс дела о том, чтобы вы хотя бы сами примерно ориентировались в том, что вам нужно делать, а что не нужно делать. Но мы, мы с вами поняли, что эмаль это прочный, прочность на 98%, эмаль состоит из неорганики. Значит, что такое дентин? Дентин – это более мягкая ткань, она может быть плотная, может быть, все это зависит от генного кодирования, от того, как у человека. У одних эмаль, у одних дентин очень мягкий, у других дентин, там есть так называемые дентинные канальцы, по которым осуществляется питание эмали. Питание тканей происходит однозначно, но везде оно проходит разными уровнями, в общем-то. Это происходит, это происходит по кровотоку, по кровеносному руслу, по каким-то каналам. Еще раз проверю, объясняю, специалисты, которые будут смотреть, которые могут начинать измываться, и вот она так говорит, я объясняю это для простых людей, но не для специалистов. Значит, наши ткани, наши ткани питаются, и нарушение питания тканей всегда... Ну, вот достаточно вам, допустим, перетянуть руку и лишить ее кровотока, то есть нарушить кровоток, и рука начнет отмирать, правильно? То есть начнутся боли, начнутся все, а дальше уже начнется некроз тканей. То же самое у нас наблюдается и в тканях зубов. Если где-то нарушается питание, трофика тканей, питание это трофика, трофика тканей, то вот это место начинает разрушаться. В зубах это происходит наиболее простым образом, потому что человек как бы сам себе в зубы не заглянет, даже я специалист, и то мне достаточно сложно разобраться. У меня внизу вот иногда образовываются камни, и мне достаточно сложно посмотреть самой, есть ли там ткани, камни, и нужно ли мне идти. Но я вот сейчас доверяюсь осмотрам именно старых специалистов. Когда я пришла, вот помню, в поликлинику, я сразу сказала, говорю, к молодым не пойду. Я говорю, назнач... дайте мне говорю, это самое, чтобы я пошла к человеку уже с 25-летним опытом. Потому что человек старшего уровня образования и человек уже только что вышедший, ну 3-4-5 лет после нашего медицинского учреждения, это совершенно разный уровень образования, совершенно разное понимание, а также разная ментальность. То есть мы, мы люди, те, которые тогда лечили, мы не ставили, мы ставили целью лечить. Мы не ставили целью деньги. А сейчас день ставится целью деньги» с какой целью создаются вот эти все дорогие клиники ребята, только с одной, высасывать с вас деньги, потому что существует очень много альтернативы лечения существует очень много вариантов лечения, но дорогое лечение, вот, ну, позволяют себе, ну, это ходит туда крутые, это ходит туда олигархи, это ходит туда все вот это вот наше частное предпринимательство кстати, я вот сейчас я думала просто, может быть, не кажется все прочее, но это действительно так, те, кто даже продавщицы, которые работают в этих коммерческих отделах и вот в этих красивых норах как я называю, знаете вот где строится огромное какое-то помещение и там вдоль коридора вот эти красивые норы где сидят вот эти все частные предприниматели они арендуют помещение и там вот вы зайдите и посмотрите на вот этих людей, на этих продавщиц. Они не разговаривают с тобой, они тебя уже программируют на покупку. Она тебя начинает раскручивать. А как вы, а как ваши родственники? Вот я зашла, в ой, а вы себе или не себе? Я говорю, послушай, это вообще не имеет никакого значения. Я задала вопрос, что ты, говорю, в душу лезешь? Я задала вопрос, отвечай на вопрос. Нет, их учат так, их учат делать продажи, потому что и в Роше это это наша чистая линия, это ну как бы то, что они обоснованно поднятые цены, то есть они не стоят тех цен, которые мы за ним платим. Вот, допустим как я покупала у них в интернет-магазине, да, они того, они так-того стоят. Но так, чтобы покупать вот эти за 100 рублей там какой-то вот такой вот какой-то сахар для ванны, нет, это не стоит этого абсолютно. И точно так же дела обстоят и в стоматологии. Совершенно очень многие манипуляции, которые в частности манипуляция отбеливания зубов, они совершенно не стоят того и таких денег, которые за них берутся. Вот, значит, когда у вас появляются повреждения тканей, тканей зуба, у вас возникает самое первое заболевание, с которого начинается заболевание зубов, это кариес. Кариес это фактически дырка в зубе, образование дырки в зубе, но... Кариес может быть и не обязательно дыркой в зубе. Дырка в зубе – это уже последняя стадия. Как бы. Существует такое понятие, как в стадии пятна. Это начальный кариес. Вот с этой проблемой и надо начинать. Сейчас, в силу того, что у нас была очень плохо отрегулирована профилактическая медицина в Советском Союзе, вот когда ты приходил, посмотрите, вот хорошие у меня зубы или нет, то есть дурак пришел, что, господи, хорошие у него или плохие зубы – вот сейчас на этом делают деньги. И сейчас, в общем-то, все стоматологи, которые... Вы знаете, вам нужно периодически чистить, ходить, делать чистку зубов в кабинете. А вы знаете о том, что чистку зубов вам обязаны делать на обычном приеме? На обычном приеме. Для этого делается совершенно несложный раствор. Там даже не надо покупать мази в тюбиках. Делается абсолютно несложный раствор. Но вот я однажды сделала вот эту чистку зубов. Берется... Обыкновенный бор. Он такой, как щеточка. Вставляется в наконечник, начинает вращаться с такой же обычной скоростью. Ну, естественно, не турбинный наконечник, а простой наконечник. Он начинает вращаться с этой скоростью. Вот, и он начинает, и когда вы в абразивной мыть можете, можете с той же самой обычной зубной пастой принести зубную пасту обычной зубной пастой почистить. Я делала, допустим, обычную пасту это глицерин и порошок фосфацемента. Мне очень нравилось. Он очень хорошо снимал, стирал все. Но однажды я вот что-то решил у меня было настроение, и однажды я решила хорошо сделать чистку зубов. Вы знаете, он пришел и говорит, я в рот ничего не могу взять. У меня, говорит, все все чувствует. Я, говорит, это самое. И потом э, ну, слава богу, я тут додумалась. В общем-то, мы относились очень так негативно ко всем этим профилактическим процедурам. Но я еще уже тогда поняла, что надо учить людей чистить зубы, чтобы они правильно делали, они правильно понимали, как делать, что делать. Поэтому поэтому я тогда додумалась сделать один сеанс реминерализации вот покрытия вторлаком. Тогда мы не считали это почему, мол, не действовало. Почему? Потому что делали с нарушением порядка очередности процедуры. Сначала надо хорошо зуб высушить, дальше это все покрывается вторлаком, и надо выждать время, пока вторлак покроет зуб и, засты, и застынет там минут пять по крайней мере посидеть посидеть с изолированной слюной либо со слюноотсосом, когда втурлак возьмет свое действие, вторлак отлично вторирует зубы и никакие вам эти самые никакие вот эти сказки про то, что это совершенно неэффективная процедура, не слушайте ни в коем случае. Фторирование зубов это эффективная процедура, если она сделана правильно, со всем с соблюдением всех условий. Значит, я ничего не могу сказать про вот эти вот системы авторирования, там система Airflow и так далее, но это просто повод с вас снять бабло. Еще раз объясняю: вот эти системы облегчают работу стоматологов, но не ваш карман, и облегчают ваш карман. Они не являются суперсистемами, они не являются ничем. Это просто дорогая процедура, это замена вот этого фторлака, покрытия фторлака, замена, вот, чтобы вот была, был повод с вас взять деньги. Больше ничего. Иной раз эту процедуру делают настолько глупо, что даже вот эта вторирующая процедура не помогает. Люди все равно приходят. Значит, ко мне как-то обратился молодой человек, и, значит, мы с ним лечили зуб, там зуб действительно был сложный, но на тот момент я поняла, как рассасывать гранулемы на корнях. Вот, и мы занялись с ним вот этим рассасом. Зуб, зуб вошел в обострение. Я могу сказать так, что при тем, как, прежде чем начать убирать какой-то воспалительный хронический очаг, который не дает о себе знать, вот горнулем, это хронический очаг, который не дает знать о себе, его надо ввести в обострение. Если организм сообразил и ввел его в обострение, правда иногда это бывает до такой степени, что у меня один другой пациент пошел уже на удаление, говорит, не могу терпеть больше эти боли. Но это все зависит от человека. Человека. вот от реактивности организма человека а реактивность он был военный хороший и у него вот такая реактивность пошла но когда мы сделали второй снимок я говорю, послушай, послушаю тебя нету у тебя нету гранулема на корнях у тебя эти боли обеспечен тем что организм уничтожил рассосал эту гранулем нет я пойду но благо он попал на хорошего хирурга я знаю фамилию тофе но он не знал меня что это я он сам пошел туда и все и вот хирург с него говорит: давай мне подписку, что, от, ты, отказ, что ты не отказываешься удалять здоровые зубы. И он пришел и говорит: вы знаете, здоровый зуб удалять не будет. То есть мне он не поверил. А поверил он хирургу, он пришел туда и поверил хирургу, то, что уже. Вот, поэтому на этом же основаны и, вот, и все вот эти вот процедуры и манипуляции. Значит, как оценить то, что вам действительно нужно, нужно лечение? Вы можете сделать все очень просто. Возьмите дома, подойдите к этому, к зеркалу, и вы можете просушить просто обычным феном, то есть поставьте туда валики, вот ватные под язык, и вот сюда, вот с этой стороны, просушите у себя зубы, которые вас волнуют. Вот линии улыбки, допустим, вас волнуют. Вы просушите обычным феном. Включите феном и подуйте на это. Вы высушите зуб. И посмотрите, если какие-то участки эмали будут матовые, не блестящие, то есть эмаль вообще должна блестеть, здоровая эмаль, она блестит. Если есть матовые участки, это уже нарушение, нарушение структуры. Это уже стадия пятна кариеса. Это уже, оно уже требует рем-терапии. Рем-терапию на данный момент вы можете сделать самостоятельно. У меня есть видео, как правильно чистить зубы. В этом видео я вам все рассказываю, показываю на пальцах. Как чистить, как правильно подобрать пасту, как правильно чистить, подобрать пасту, не составляет никаких сложностей вам самим. Но если вы будете знать, как это правильно делается, в моем том видео, я поставлю ссылочку внизу, я, я говорю об этом. Поэтому вот здесь вы просто начинаете правильно чистить зубы. Еще, вот у меня было такое, я купила себе все-таки отбеливающую пасту. Почему? Отбеливающая паста при разумном, ну это просто я начала как бы я похудела на 10 килограмм и вот когда я начала применять вот, вот эти вот, вот ну вот эту вот фирму, продукцию этой фирмы, это сетевая фирма, вот у них была паста, паста отбеливающая я настолько была в восторге абсолютно от всей продукции этой фирмы, что решила попробовать именно отбеливающую пасту почему? у меня иногда образовываются камни, для того чтобы камни не образовывались, надо очень разумно использовать отбеливающие пасты там вот эти соединения, которые не дают которые отбеливают они как раз влияют на процесс образования камня и вот эти и вот это вот надо вот очень очень очень разумно использовать и у вас нет не будет необходимости посещать парадонтолога потому что мне это приходится ездить очень далеко сидеть в очередях приходить по времени вот а мне если честно этого делать уже просто не хочется и я решила купить эту пасту отбеливающую и я действительно сделала. Но дело в том, что я получила то, что у меня началась гиперчувствительность. Гиперчувствительность, запомните, это уже первый признак того, что у вас начинает рассасываться сама эмаль. Эмалевые структуры. То есть такого быть не должно. Но у меня стоит паста Глистер. Эмвеевская паста Глистер. Я вам могу сказать так. Волшебная паста, которая буквально с первого раза правильного использования снимает эту повышенную чувствительность. После этой пасты Глистер я чищу своими обычными пастами. И у меня все приходит абсолютно в норму. Глистер великолепная паста Eway, ничего не могу сказать. У них отлично есть жидкость лог, там многофункциональная жидкость. Тоже не могу сказать ничего по поводу их жидкости. Вот. Ну, а другое остальное, конечно, это я считаю, что просто завышенные все вот эти вот цены. А, вот. Хотя, в принципе, вы неплохие вещи продают. Вот, и порошки у них хорошие, все, но там, конечно, завышено. Поэтому а, после вот такого снятия, экстренного снятия повышенной, еще хорошее, чувство, хорошее снятие повышенной чувствительности, дает наш обычный В Турлак вы можете... Вы можете купить сами во всех вот этих в отделах стоматологических. Вот где продается стоматологический, вы приходите и говорите, у вас есть вторлак? Вот я хочу, он стоит, он копейки стоит. Вы просто сушите дома, закладываете ваточки, обрабатываете спиртом, сушите феном. И на вот этот высушенный зуб накладывайте в турлак аккуратно, попросите там маму, папу, чтобы вот на вот этот зуб вам со всех сторон наложили лак. И потом посидеть, ну минут пять посидеть вот этим вот, чтобы это все засохло. Все, дальше вы можете тихо, спокойно, но только пища должна быть мягкая, вот, и не пользуйтесь пока щетками. Пусть все это пока у вас будет, вот на, на зубах он такой темного цвета, сейчас они делают его светлым, вот, но посмотрите, там важен срок годности. Как только срок годности... Как только э, срок годности истечет у вторлага, желательно его не использовать. Потому что все-таки это, это не настолько такая вещь, которую невозможно купить. Он стоит копейки. Вот, поэтому как, значит, первое, мы разобрались с начальным карисом. И еще, значит, начальный кариес, если у вас появилась вот эта повышенная чувствительность, значит, либо вы передозировали с вот этими отбеливающими пастами, вам срочно надо прекратить ими пользоваться, и начинать реминерализировать зуб, повышенная чувствительность, это уже показатель того, что у вас вымывается, из, из, из, из, из у вас начинают разрушаться зубы. Ну, это... Не все, но в общем, не всегда, но в основном. Значит, далее. Что нужно делать дальше? Как вам определить, что, ну, когда у вас появляется полость, когда появляется полость, вам проще уже сориентироваться, что нужно лечить зубы. Как определить, правильно ли вам вылечили зубы и довольны ли вы будете своей работой значит, врача? Первое. Когда вам вылечили зубы, попросите показать. Потому что когда я платно лечила людям зубы, я всегда им показывала то, что у них есть. Показывала в процессе работы. Значит, когда лечится зуб, все измененные в цвете ткани должны быть полностью высверлены. Вы попросите вы на, на платном приеме, вы хозяева этого платного приема, и скажите, покажите мне, пожалуйста, зуб именно тогда, перед тем, как вы будете начинать ставить пломбу. Значит, если вам покажут зуб, с одной стороны будет стенка желтая, с другой она желтая, с третьей, там, особенно если края поверхности там какие-то, и то в таком случае, говорите, скажите, вы извините, но вы не доудалили мне все, оставшиеся все вот эти пигментированные части, то есть зуб должен быть белый полностью. Они могут сослаться на то, что что если мы все удалим, держаться будет не на чем. Значит, они должны это видеть. Существуют свои методы препарирования полости. Существуют свои манипуляции. Это знают врачи-стоматологи. У них нет безвыходных ситуаций. Они просто придуряются и делают из вас дураков в первую очередь. Потому что вы не специалист. Вы не понимаете того, как надо ставить пломбу, как надо формировать полость. Как... Но полость должна быть полностью вычищена. Если он вам показывает, может быть пигментировано дно. Но для этого у нас есть специальные прокладки для глубокого кариеса. Это можно не чистить, но желательно чистить, потому что там есть возможность вскрыть нерву Вскрыть нервы, лечить здоровый зуб пульпит, но это нежелательно. Потому что мертвый зуб и живой зуб, как и человек, лучше же живой человек, чем мертвый человек. Здесь то же самое. Вам лучше, чтобы у вас был зуб живой. Поэтому на дно... Если дно пигментировано, то там накладываются специальные прокладки для глубокого кариеса, они кальцинируются и все это может стоять годами. Но еще, если сильно глубокое, если сильно мягкое дно, то глубокий кариес лечится в два посещения. Вам накладывают прокладку и ставят ее, и вы уходите, гуляете недельку, там, ну, я даже до двух недель отправляла. У меня было даже и до месяца. Я говорю, походи до, меся до месяца. Я ставила хорошую временную пломбу, ставится временная пломба, и выходите. Если у вас за месяц это все не беспокоит, но, как правило, у нас кабинеты хотят бабла. Они, они не работают на ваше здоровье, они работают на свое собственное бабло. Ну, у меня было так. Мы не оплачивали люди по факту того, что, допустим, я, допустим, делала какие-то манипуляции, часть, часть я оплачиваю, часть мне оплачивают. До того, как, если, допустим, несколько посещений, я говорю, все, ты мне даешь вот здесь, вот это вот, от, отчасти от того, чтобы человек просто не ушел, а то, извините мне, я сделала всю грязную работу, почистила, он повернется, по, видишь ли, пойдет, поставит в другое место, и что, я грязь вычистила, а все, все, все сливки получит человек, который не приложил к этому никакого труда никакого основа поставить пломбу, конечно, тоже э, дело сложное, но намного проще, чем возиться с вот этой грязью, когда вычищаешь вот эти вот все грязные зубы. Иногда бывает даже до плевотного состояния такой степени доводит эти зубы несчастные. Вот. И э, сначала вы, опло... если в несколько посещений, вы можете сами предложить, если вы сомневаетесь, если где-то что-то, доктор, давайте сделаем так, давайте сделаем несколько посещений, вы можете сами это предложить. И, и доктор не имеет права вам отказать. Поставьте прокладку мне, поставьте лечебную прокладку, только не простую прокладку. Просто изолирующая прокладка это одно, лечебная прокладка это другое. При глубоком кариесе сначала ставится на пигментированное дно сначала из, лечебная прокладка, она... Кальцинирует, помогает кальцинироваться мягкому дентину. Потом изолирующая прокладки, и только тогда ставятся пломбы. Изолирующая прокладка отделяет лечебную прокладку. Почему? Потому что сама пломба, она токсична. И если поставить ножевые дентинные ткани, то может быть химический пульпит. То есть у меня вот один раз только в самом начале моей карьеры у меня был химический пульпит. И я тогда как-то вот... У меня до сих пор осталось неприятное ощущение, поэтому я никогда, я всегда смотрела, чтобы изолировать, и никогда не верила э, тем материалам, как, где пишут, вот этот материал может ставиться без прокладки. Без прокладки ничего не ставится. Я даже вот, ну, стеклоиномерный материал, но ну, я даже их ставила, и то какую-то прокладку все равно ставила. Потому что все равно это агрессивная ткань, тем более композиты, это агрессивные материалы, которые на живую ткань, оказывают воздействие, если поставить на дентин, бывают стеклоиономерости, как стеклокомпозиты, иономерные композиты, все равно я все равно перестраховывалась и ставила прокладки. Значит, бывает так, что после лечения хорошим материалом, вот мы вам поставим такую прокладку самую дорогую, но это просто набивание себе цены. Я вот так вот пришла в кабинет, меня попросили для меня сделали кабинет, мы начали, значит, это было ну на периферии, не в городе, сделали кабинет в районе. Вот, и пришла женщина, она платила, и я ставила световую прокладку. После этого она пришла, когда мы закончили, говорит, я в рот взять ничего не могу, у меня все чувствуют, зубы чувствуют, абсолютно все. И я поняла, что это световая прокладка. Именно вот эта вот дорогая световая прокладка обеспечила ей такой Я не знаю, чем дело кончилось, потому что это был не мой пациент, не я решала. Там решал но если бы я такое знала, если бы я такое знала, я бы ей такого не делала. И я бы поговорила, тогда вот просто была такая ситуация. Я приехала, ну, для меня, сделала оказывается, просто меня надо было спонсировать на то, чтобы или заставить продать мой дом, который находился рядом с рынком в центре города. Вот. Поэтому меня пытались там какие-то кабинеты, вот мы вам домик здесь подберем, то есть в район меня выкинуть, в районе мы вам домик подберем, а вы меня спросили, говорю, нужен мне ваш домик в районе или нет. Вот такая ситуация была. И это эта женщина, ну, в общем, я не знаю, чем кончилась, но факт остается фактом. Световые изолирующие прокладки, простые изолирующие прокладки, они могут вызывать ощущение гиперестезии, вы будете мучиться. Поэтому, конечно, я всегда, когда лечилась, говорю, пломбу устав хорошая, а проклахт устав обычный фосфатцемент. Не надо мне никакой. Ну, то есть, я-то это уже знаю. Дальше. Значит, бывает так, что вам полечили зуб, все поставили, то есть, значит, если вам полечили зуб, поставили вам прокладку, стоит, э, стоит у вас пломба и вы видите, что мер, пломба отличается от, то есть, пигментированные части, то есть, если пломба там темная, а светлая, это не важно, но, что по краю пломбы есть пигментированная часть, требуйте переделки, потому что через год, вы придете со вторичным кариесом, вам придется снимать эту пломбу, потому что лепить пироги, часть пломбы снимать и ставить, это можно сделать тогда, когда вы делаете одним и тем же материалом. Но вам же не дают название материала, которым вам ставят. Конечно, я могу на, на, на глаз отличить, что за материал и каким материалом вам ставили. Но факт остается фактом, то есть все равно требуйте, чтобы ставили прокладку, если вам там начинают заливать песни о том, что а вот этот материал без прокладки ставится, пусть они заливают эти песни себе, пусть они себе точно так же ставят. Все материалы токсичные и они ставятся только с прокладками. Никаких, никакого колеса изобретать не надо, но уже давно изобретено. Вот. Значит, требуйте, не должно быть никаких пигментаций, зуб должен быть идеально белый, если еще подбирают по цвету, это очень хорошо, когда вот иногда видишь, что действительно зуб, ну не отличишь, есть там пломба или нет там пломба, очень здорово, очень хорошо. Значит, если там все-таки бывает, и еще не обращайте, конечно, внимания на цвет, вот, ах, мы вам вот по цвету подберем, зачем вам на жевательных зубах по цвету, вот вы мне объясните, кому, вы даже сами не можете этот зуб увидеть, кому вы его собираетесь показывать, вы своему любимому придете, начнете рот открывать и показывать, что у тебя там на последнем зубе на восьмерке стоит пломба в цвет зуба я думаю что это нужно на линии улыбки это 5 5 а вот на боковых зубах то есть не обращайте вот на это совершенно те те те аспекты на которые вообще не надо обращать внимание конечно если они берут бешеные деньги то естественно и требуйте с них чтобы отполировали все прочее а если конечно вы приходите на бесплатный прием, где-то что-то, то на это обращать внимание не надо. Важно, самое главное, чтобы между пломбой и между стенкой зуба не было зазора. Это называется нарушение краевого прилегания. Иногда бывает так: ставят пломбу, завышенную пломбу сразу ставят, потом ее начинают спиливать и щелк материал, и там между пломбой вы сразу раз пальцем и цепляетесь зондом, пальцем и вы цепляетесь. Вот это говорит о том, что нарушено условие постановки пломбы, краевого дефекта нигде не должно быть, и вы должны обязательно потребовать переделки. Еще один момент. Когда пломбы ставят, значит, вот у вас полость, вот здесь вот, вот эта полость, и у вас, допустим, какая-то стенка отсутствует. Вот у вас с этой стороны полость есть, а вот с этой стороны вот зуб нужно восстанавливать и здесь ставить пломбу. Есть такое понятие, как контактная поверхность, контактный, контактный пункт. Так вот, зубы между зубами соприкасаются вот таким вот образом, контактными пунктами, но не контактными стенками. Конта вот мне сделал один этот самый, и, и вот это, вот так вот э контакт сделал, и у меня там висела пломба, и мне сделали парадентальный карман. Ну вот сейчас я подслеживаю за этим карманом, рассосалась костная ткань. Ну не знаю, чем все это дело кончится, но я должна справиться, но, к сожалению... Бывают у нас вот такие вот, ну не будешь же там голову рвать, причем делал моим материалом, тут клялся и божился, что это он не делает это, это самое. Значит, вот этот должны соприкасаться только контактными пунктами. Вот так. Если у вас между сделанными зубами, которые вам восстанавливали, тут стенку и тут восстанавливали стенку, ничего сложного в этом нет. Но они должны прилегать друг к другу, то есть между ними должна с трудом проходить разделительная пластинка, но... Пища туда попадать не должна. Для чего это делается? Для того, чтобы не попадала пища, и чтобы между... Вот здесь вот вот здесь вот здесь у вас не образовывался продонтальный карман. То есть, чтобы у вас промывалось, омывалось соленой, чтобы у вас сохранялся отток, потому что зубодесневые желобки – это начало нашего периодонта, это там находится круговая связка зубодесневой желобок, находится там, где у вас начинается слизистая. Между слизистой стенкой зуба находится зубодесневой желобок, здесь омывается. Здесь живут микробы, здесь омывается слюной, вот здесь происходит питание парадонта и питание периодонта. Вот, таким образом у вас могут нарушиться, вам нарушат вот это вот прилегание, у вас будет попадать пища, постоянно будут травмироваться, у вас начнется гингивит, а потом и пародонтит. Есть у нас тут один говорон, который вот любит разговаривать, вот сейчас поругаться на него и все. Ладно, ну, вроде успокоился. Я тебе поговорю. Мы котика взяли, он у нас такой разговорчивый. Ну, ну сил нету. Наестся или что-то там такое. Еще две кошки в доме. Так он с этими кошками разговаривает целыми днями. Мы только его и слышим. Вот. Поэтому такого быть не должно. Это, если вдруг какая-то проблема, это косяк самого врача. И поэтому просите, требуйте переделки за его счет, никто косяки врача оплачивать не должен, это должен делать сам врач. Значит, второе, дальше пломбу вам должны пришлифовать, то есть она должна быть гладенькой. Ну, я могу сказать, я не совсем шлифовала пломбы, я не шлифовала пломбы, даже вот, э, шлифовать пломбы, но у нас тогда были химические пломбы, химическая пломба должна была минут 5 побыть в нетронутом состоянии, пока ее это самое. И Я когда ставила, почему научилась хорошо делать пломбы, потому что я вообще их не шлифовала, потому что я их сразу приглаживала, формировала полость бугры. Еще, если вам восстанавливается большая, большая полость на жевательной поверхности зуба, как у 6, 7 боковых зубов, то требуйте, чтобы были бугры. Что такое бугры, для чего не нужны? Бугры нужны для того, чтобы ваша челюсть смыкалась только в том положении, в котором она смыкается. Если у вас будут плоские площадки, то ваша челюсть начнет вот то вот так смыкаться, то вот так смыкаться, особенно если отсутствуют передние зубы. Вам это абсолютно не нужно. Бугры в зубах, то, что предусмотрела природа, человек не вправе решать то, что быть ему или не быть. Стоматолог должен восстановить все полностью. Если вам начинают компассировать мозги, что это эстетическая медицина и за это надо доплатить, то не глумите голову и никому скажите, доктор, не глумите голову, делайте так, как должно быть. Вы, они должны сформировать поверхность поверхность и ввести вам в прикус еще очень часто ставят пломбы и пломбы завышает когда вам поставили пломбу просят вас прищелкнуть сомкнуть зубки постучать их и сказать мешает что-то или нет если у вас на этом месте долго пломбы не было вот то она первое время может вам помешать но если доктор в курсе грамотный он знает он пощелкает вот копировальной бумажечкой посмотрит как у вас все щелкает вы будете говорить, ой, мне все равно мешает, потому что у вас там долго ничего не было. Теперь там что-то появилось, буквально день, буквально день, и вы это перестанете чувствовать, если все в порядке. Если вам пломбу завышают, у вас эта пломба, вы чувствуете, вы смыкаете зубы, вы чувствуете только эту пломбу, и вы не смыкаете остальные зубы, пломбу надо пришлифовывать. Просите, требуйте пришлифовки, то есть когда вы смыкаете рот, у вас не должно быть никаких дискомфортных ощущений. То есть вы должны уйти от стоматолога с таким ощущением, с которым вы к нему пришли. То есть как у вас рот смыкался, так у вас и смыкается. Если боковые с поверхности, там вообще быть никаких проблем не должно быть. То есть у вас должно быть уровненько, ровненько, красивенько. Еще никаких нависающих краев не должно быть на десну. Вот как мне оставил нависающий край на десну и сделал парадонтальный карман. Значит, никаких вот таких краев у вас быть не должно. Все должно быть ровненько гладко. То есть зуб должен быть такой, как яичко, как его создала природа, так он и должен быть. Значит, я считаю большой глупостью, когда начинают... Вот, вот мне не нравятся мои зубы, товарищи, уважаемые. Вам просто формируют чувство неполноценности. Вот у вас зубы не такие, как у Валерии, допустим, или не такие, как у Лолиты и Аллы Пухачевой. Значит, если вы хотите себе, значит, ставьте металлокерамику, она будет такая, но я считаю, что, вот опять же тот же самый пример, участницы Абба, они, они владели миллиардами, теперь одна из них принцесса, а другая владеет островом, и однако диастема между зубами им не помешала получить миллион, получать миллионные прибыли. Вот тогда на это на все не смотрели. Сейчас это просто лишний повод с вас получать бабло. Мне звонили по скайпу, разговаривали мы с девочкой, она мне показывала свои фотографии, да. Значит, у вас может быть, вы можете не, быть не удовлетворены своей своим внешним видом, но почему? У вас может быть верхний, выше, ниже, вот центральные передние зубы, вот, у нее был резец выше. Если бы ей пришлифовали два резца, то у нее явно бы изменился внешний облик, и, но ее раскрутили на смену прикуса в результате ей Совершенно из нормального прикуса, ей изуродовали нормальный прикус. Я была просто в ужасе, когда видела этот прикус, когда видела ее, она говорит, у меня все шатается, все. но ну, в принципе, говорю, я понимаю, почему у вас все шатается, но я очень сомневаюсь в квалификации этих людей, потому что ей сделали диастему ей расширились даже больше, чем надо, вот, и теперь пытаются что-то это все собрать, мол, потерпи, и постепенно вот там начинают ей эти брекеты еще раз если у вас плохие зубы если у вас плохие зубы не ввят то есть у вас есть пятна каристь стадии пятна не ввязывайтесь в аферу с брекетами каристь стадии пятна говорит о том что у вас слабая эмаль это сейчас не проблема. Купите БАДы, которые поддерживают эмаль. Просто витамины, микроэлементы. Есть очень много. Я не буду называть добавки, если вас интересует. значит Писать в этих самых я тоже не буду. Если интересует, просите. Мы поговорим с вами в скайпе. Моя консультация платная по этому поводу. Пожалуйста, я скажу вам, как элементарным способом поддержать свои... свои, свои эти самые свои зубы. У меня был парень, у которого пятна были даже на буграх. Вы знаете, бугры э, зубов, жевательных, это наиболее устойчивые места, э, наиболее кариес э, устойчивые места. Вот у него были пятна даже на зубах. Я ему порекомендовала и привезла бат, который э, содержал кальций, ну все необходимое для микроэлементов, просто необходимые микроэлементы. И он начал пить. Буквально за 10 дней эти пятна из меловых пятен не ушли. В такое, на некоторых местах вообще все бы исчезло а на некоторых местах они очень сильно поблекли. Это говорит о том, что произошла кальцинация зубов. То есть организм недополучал кальция. Вы говорите, вот я сейчас буду есть кости, тут то, то то Поймите, что когда у вас нарушаются обменные процессы, и вы и вы видите, что у вас, допустим, пятна на зубах меловые, такие яркие пятна, да еще на буграх, и вы говорите, вот я сейчас начну есть кальций, молоко, там козье молоко и так далее. Если у вас это происходит, у вас организм не усваивает из пищи то, те микроэлементы, которые необходимы зубам. Значит, на первый момент вам нужны готовые вещества. Сначала вы уберете этот дефицит, нормализуете обменные процессы, а дальше вы уже, пожалуйста, можете есть, в профи как в качестве профилактики, козье молоко, оно очень сильно много кальция содержит. Можете есть другие микроэлементы, можете, можете питаться, как говорится, я вот продукты буду есть. Если у вас есть дефицит, то сначала надо дать организму здоровые, нормальные, но органические вещества. Чем органические отличаются от неорганических? Я говорила в своем видео, рак, канцерофобия, стоит ли этого бояться? Я дам ссылку внизу. Поэтому, пожалуйста, посмотрите, в чем дело и в чем разница между органическими и неорганическими микроэлементами. Не советую вам покупать микроэлементы в аптеках, потому что аптека торгует синтетическими препаратами. Не советую увлекаться кальцием фирмы Ивалар. Ивалар, во-первых, мало того, что огромную дозу дает, во-вторых, Ивалар только некоторые продукты у него органические. Все остальные он делает, не, он делает неорганические БАДы. Они могут принести больше вреда, чем пользы. Я Ивалар вот покупала сейчас. вот, Но я не хорошего мнения об этой фирме. Плохо делают. Плохо делают. Руки там не из того места растут у того, кто делает. Они дают огромную дозу. Тем более, что нельзя давать просто препарат кальций половиной тысячи. Там такая огромная доза, я не знаю, лошадиная просто доза. Это очень много. Нельзя давать кальций-1. Существует такое понятие, как кальция-фосфорный обмен. Кальций не усваивается без витамина d 3 Поэтому творог, в котором содержится кальций, обезжиренный творог, считается шлаком. Это препарат, это, это питательное вещество, как вы говорите, которым вы будете питаться. Оно будет только способствовать образованию камней в почках. И больше никак. По-другому вы ничем, потому что обезжиренный творог – это шлак. Не усвоится кальций из творога, либо пройдет транзит, это хорошо, либо отложится в почках в виде камней. Вот это уже будет плохо. вот Поэтому убедительная просьба – соблюдать все вот эти меры, понимать, знать. Раз, разговаривать с врачами не бояться их попросить пока покажите мне лечение до покажите мне в процессе покажите мне после они обязаны это делать раз они берут с вас деньги конечно вы ничего не понимаете но единственное, что если вот у вас складывается такая ситуация, что вы, ну вот как-то что-то, доктор говорит какие-то глупости, все, пожалуйста, записывайте на видео. ходите не одни. Хотите, вот сделайте так, чтобы кто-то часто, вот бывает а там, как у нас вы вот были в кабинетах, можно стоять и можно просто записывать, что делает доктор, что говорит доктор. Потому что на основании этих записей можно сделать какие-то выводы и понять, не то, что с доктора там что-то слупить а просто понять, что с вами сделали. И порой проблема решается очень просто. Но в силу того, что вы... В силу того, что вы не специалисты, вы не можете объяснить, что нужно, то в таком случае у вас еще обязательно делайте снимки зубов. Снимки до, снимки после. Потому что тогда уже значительно проще понять, что у вас было до, а что сделал проще. Потому что очень часто сейчас стали оставлять нависающие края. И вот эти нависающие края делают вам гингивиты, парадонтиты, парадонтальные карманы. А вы потом, доктор, естественно, ему скажет, нет ничего подобного, этого я не делал. Если у вас будут снимки до и снимки после лечения, вот тогда это уже будет совершенно другой разговор. Но это касается тех полостей, где с одной стороны отсутствует стенка, и где доктор будет восстанавливать и стенку, и полости, ну и так называемые вот, полости Баблыку, по 3-4 полости типы кориозных полостей. Сейчас уже есть и шестые полости и шестые и шестой класс полостей и там уже, уже сейчас очень много нового. Но смысл остается все равно тем же. Медицина сейчас очень похерела. К сожалению, я сейчас нашла один совершенно потрясающий канал, называется "Доказательная медицина". Я очень рекомендую послушать этот канал. Я сегодня была в шоке от этого канала, в шоке от того, что человек рассказывал. И особенно вот она очень правильно сказала. Я никак не могла понять, почему я веду войну. Именно я говорю правду, я говорю людям именно то, что есть, то, что врач не знает, что врач не понимает. Так, Но, но все равно, как говорится, врачи-психиатры начинают наезжать. Правильно сказали, что в период перемен, период перемен, психиатра начинают поднимать голову. Это действительно так. Не давайте психиатрам э, возможности поставить вам диагнозы, потому что сейчас время перемен такое, что э, у каждого вообще психиатрия, такая наука, она каждого может подвести под диагноз. Особенно, если у вас, допустим, есть какие-то проблемы в семье, проблемы по здоровью. Если, когда человек возмущен, ему всегда можно поставить диагноз. Это совершенно естественно. Вот, поэтому мой, мой совет, кариес можно лечить, и кариес нужно лечить, но нужно лечить, опять же, грамотно. И еще, перед тем, как собираться лечить и это самое, ставить пломбы, вы все-таки сходите в бесплатную стоматологию, сходите в платную стоматологию и посоветуюсь где-то где в трех местах. Если в трех местах вам скажут одно и то же, значит лечите. Ну, какие деньги уже вам решать, вам платить? И, как правило, сейчас вот очень много пациентов ищет. Нет, вы мне скажите, что делать, а я потом буду... Понимаете, когда медицина перешла на платный уровень, то такого уже не будет. Нет, вы мне скажите, что делать, потому что э, сейчас у нас работает инквизиционная система судов, и врачей могут, могут привлечь, очень много таких вот товарищей ходят, ага, они изоплатно полечатся и хорошо поставят еще с врача, потом состригут деньги. Вот это явилось причиной того, что многие вот мои коллеги, э, они ушли из медицины, потому что у них не было возможности защищаться от таких подлюк. А ушли именно люди хорошие. Остались только те твари, которые, которые имеют защиту в этих судах, которым уже не подгребешься, не перескребешься, и вы ничего с ними не сможете сделать. А вот именно хорошие, нормальные люди, вы же сами поспособствовали тому, чтобы медицина скурвилась, и она так и сделала. Вот. Поэтому убедительная вам просьба не бросаться сразу в лечение кариозных полостей. Значит, еще есть по поводу вот этих вот... Значит, а, еще хочу сказать, что не чистите, не ходите на регулярную чистку зубов. Если вы будете правильно чистить зубы, так как я вам рекомендую в своем видео, вам она абсолютно не нужна. Купите только пасту Глистер, которая действительно очень быстро снимает все вот эти явления, проявления. Можно купить а, а, то самое, отбеливающие пасты, если у вас часто образовываются камни, можно купить отбеливающую пасту. Я вот купила, я не пожалела. И вы действительно при правильном использовании этой отбеливающей пасты, вы начнете меньше ходить, снимать камни. То есть вы будете предупреждать этот процесс. Но перед этим надо еще пропить будет БАДы, которые вам нормализуют фосфорно-кальциевый обмен. Возможно, у вас где-то прервалась какая-то цепочка, потому что щитовидная железа у нас регулирует все весь наш обменный процесс. И возможно, что проблема будет просто в том, что щитовидную железу надо подкормить. Когда она подкормится и поймет, она нормализует вам вот этот кальциевый обмен. Очень многое и деятельность, сердечная деятельность зависит от состояния щитовидной железы. А поскольку мы сейчас все ходим по гранично стрессовом состоянии, если, если вы думаете, что вы так хорошо живете, не думайте, что все равно стрессовое состояние вас преследует. Там поволновались, там понервничали, потому что я, допустим, где в медицинское учреждение не хожу, я везде вижу вижу сплошником одни нарушения вот поэтому вот эти нарушения не ну есть люди конечно которым очень нравится вот то что сейчас происходит но как правило это люди не совсем выдающий отчет когда это коснется их собственного здоровья поверьте мне они возмутятся точно так же как возмущаетесь и вы значит вот эти различные методы дорогие методы вторирования, это просто вымогательство денег. Есть гораздо более эфи... дешевые, вообще за копейки средства, которые вы не видите. я сделаю про эти средства видео прямо это самое которые вы не видите, не знаете, но в кабинетах вам будут смеяться над тем, что вы вот делаете то и то и то то. А вот сейчас, к сожалению, мы пришли в систему, которая зарабатывает на вас деньги. Не поддавайтесь этому и лечитесь, будьте здоровы.